Друзья, Маткульт, привет! Поскольку Алексею Владимировичу наконец-то сделали шикарное предложение с высоким постом в Министерстве образования и науки, временно на канале, или может быть постоянно, каналом теперь занимаюсь я. Меня зовут Дмитрий Епифанов, мой предыдущий канал, можно посмотреть по ссылке в описании. И сегодня мы с вами разберем, я вам поставлю задачу, и у вас будет возможность порешать ее до следующего нашего выпуска. Итак, смотрите, давайте определим бесконечное возведение в степень. Итак, f0 от x тождественно равно единице, f1 от x равно x, и вообще f и t от x равно x в степени f и t минус 1 от x. Теперь, соответственно, самое главное для нас f от x равно э, пределу. При, ну, например, n, стремящемся к бесконечности, вот fn от x. Отлично. Что это такое? Это x, степень x, степени x, степень x, степень x, степень x, x, x. И так пока у нас хватает задору. Отлично. Теперь давайте попробуем прикинуть свойства этой функции. Например, давайте решим уравнение f от x равно двум. Что это значит? Что x в степени x в степени x все это равно двум. Давайте проведем такой, такую манипуляцию. Выведем x и в степень левой части, и в степень правой части. Равенство сохранится. Однозначность все остальное сохранится. Но при этом мы, мы сможем, мне кажется, что-то с этим сделать. Значит, x в степени вот это вот x в степени x, степени, да? Равно х степени 2. Поскольку x положительное, действительное число, нет никаких проблем с многозначностью возведения степени, все у нас хорошо. Но вот это равно вот этому, поскольку мы помним, у нас предел. Наша f от x это предел. Соответственно, вот это равно, и стало быть x квадрат равно 2. То есть x равно корню из 2. Отлично. Теперь решим другое уравнение, ну еще, чтобы глубже понять. f от x равно 4. Все вроде то же самое. Да, мы опять же записываем, что x степени x степени x дыры дыры дыры дыры, равно 4. x возводим в эту степень, получаем, что x степени x степени x степени x степени x и так далее. Тоже равно 4. И отсюда... Ой, равно уже x в степени 4. Спасибо всем, кто меня поправил. Видите, я слышу вас. И значит, x 4 четвертый равно 4. Поскольку мы ограничиваемся положительными числами, то у этого уравнения единственный корень, x равное корню из 2. Отлично. Ну и теперь, что? Давайте посчитаем f от корня из 2. С одной стороны, как мы знаем, это равно 2. С другой стороны, как мы тоже только что выяснили, это равно четырем. Соответственно, отсюда мы делаем вывод, какой? Вполне естественный, неожиданный, что два равно четырем. И на самом деле все двоечники хорошисты. А все хорошисты, чтобы вы понимали, в душе двоечники. Все, на этом всем, Откуда привет!